Среди разнообразия строительных материалов, использующихся в строительстве, особое место занимает пластблок. Пластблок — это однородная смесь из цемента, воды, полистирольных гранул и специальной добавки в виде омыленной древесной смолы, что обеспечивает пластблоку уникальные свойства, такие как высокая теплоизоляция, высокая прочность, благостойкость, паропроницаемость, морозостойкость, высокий класс огнестойкости, отличная звукоизоляция, легкость, экологическая безопасность, соответствующая ГОСТу, рекомендованному для жилищного и гражданского строительства, отсутствие Ограничение этажности срок службы материала более 100 лет. Пластблок может использоваться как в виде блоков при строительстве стен зданий, внутренних перегородок помещений, так и в виде товарного бетона для устройства стяжки чернового пола, укрепления стен, крыш, чердаков, пандусов, фундаментов. Используя пластблок, вы экономите свои деньги, обеспечивая своему строению надежность и долговечность. Зимняя акция – самые низкие цены в регионе. Хранение до востребования бесплатно. Телефон в Екатеринбурге 268 11 66.